Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться вам новым роликом своим, как открыть машину, если вдруг замок замерз или не открывается ключом по каким-то причинам, вдруг замок сломан, сломался или ключ сломался, обломался в замке. Багажник, допустим, закрытый, да, вы не можете попасть туда. Вам нужно обойти машину, это Рено Логан у меня, обойти машину и снимать сиденье. Чтобы попасть внутрь багажника, вам надо снять сиденье. Я вам все продемонстрирую. Чтобы снять, типа, сиденья, нужно взять за нижнее сиденье и плавно потянуть вверх. Все, сиденье отошла. Также делаем другую сторону, чтобы легко это снималось, прооткрываете дверь, тягите ремень и также вверх. Все, сорвали сиденья. Сейчас вам покажу, на что это сиденье крепится, чтобы потом назад можно было вам легко поставить. Вот. Вот они ушки. Вот они. Ушки. А вот На что сажаются эти ушки В эту дырку Поняли, да? Ну, молодцы Сиденье откинули Теперь вам нужно Если кто-то, конечно, маленький Человек или ребенок у вас есть Ну, такой взрослый, что понимал, что надо дальше делать может просто пролезть в багажник. Если вы сами весите килограмм 150-200, откручивайте вот эти гайки, болты. Вот а у меня они уже почему-то легко откручиваются. Тут нужен восьмигранник. 1, 2, 3, 4, 5. Шестигранник нужен вам, чтобы открутить их. Откручивайте. Вторую. Так, прибираю пока сюда. Вот одну сторону вы уже открутили. Также надо делать с другой стороны. Ухожу в машину. Также в этом же откручивайте эту сторону. Один. Это этого вам понадобится шестигранник, конечно, а у него почему-то они, видимо, кто-то уже лазил. Откручиваются легко. И второй открутили. Также прибираете сюда. Сейчас сиденье мешает. Все, вытащит сиденье. Смотрите теперь. Видите, типа как это замочек. Вот эту полоску поднимаете вверх, вот сорвали. Ну и также с другой стороны. После этого убирайте все, что вам не нужно, и чтобы вам не мешало залезть внутрь багажника. Убрали. Теперь лезете в багажник. У багажника налога не места мало. Сразу говорю... Человек с большим весом сюда особо не пролезет. Вот смотрите, вот она коробка. Открываете эту коробку. Вот есть две шлямпы. Надавливаете одну, вторую, коробка сама откидывается. После этого берете вот эту. Проволку и вниз дайте. Все, багажник хлопнул, слышали, да? Все, багажник открылся. Все. Вот так, мы открыли багажник. Ну вот, как-то так. Сложно тут ничего нет, конечно. Если вам нужно что-то в багажнике очень срочно, или что-то поменять замок. Вот таким способом открываете внутренний багажник. Конечно, приходится снимать заднее сиденье полностью, откручивать болты, но ну а что поделать? Только так открывается багажник без ключа Все всячины. Ну и назад вставляете. Вот эту шляпу всю. Вот, все зашелкнулось. Ну вот, и после этого вот это меняете личинку. В следующем видео, возможно, я тоже сниму как менять эту личинку потому что личинки мои подходит каюк потом возможно поменяю еще вот эту самоделку свою В прошлом видео я снимал ссылочку оставлю в описании внизу также подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ну оставь вставляйте я вам уже говорил также в обратном положении только не забывайте сначала вытянуть ремень потом поставить сиденье Всех до новых встреч. Пока.